Здравствуйте, а дорогие подписчики! Сегодня мы будем готовить с супругой вкусняшку ножки в мешочках. С чего взяли начали? Дели кусочки теста. Какое да. тесто у нас было? Дрожжевое, без дрожжевого? Дрожжовое, Не просто дрожжевое, не просто слоенное. нет? Раскладывается такими вот квадратиками, как разложенный конвертик. Далее мы приготовили картошку. Паучонку. Взяли грибы. Шампиньоны. Любые. Шампиньоны. Любые. Обжарили их. Шампиньоны просто быстрее жарятся. Это будет наша начинка. Взяли ножки. куриные, Обжарили их. Голени. Куриные голени. Куриные голени Обжарили их. Это все будет на начинку. Начинаем готовить. Жена раскатывает конвертики. Ну, просто в упаковке оказалось 7 штук, поэтому нам нужно 7 конвертиков, ну, 7 квадратиков. Ну, или можно кругляшки, то есть это, это того, как тесто. У нас тесто было квадратное, поэтому проще было бы разрезы Там было в килограмм 4 пласта. Как бы вот нам было проще разрезать пополам, чтобы не катать их круглыми, они у нас оказались уже квадратными. Вот так сейчас... гораздо удобнее, да, получается? Ну, в принципе, разницы нет, но как удобно. Вот я сейчас приготовлю наши, так, кстати, конвертики, лепешечки, мешочки. мешочки, да, в которых будем делать. Понимаешь, наши украины. вкусные ножки. Так, листья приготовлю поближе, чтобы складывать туда Она наши ножки. Его масло. А я как себя помогаю, конечно, с зарядочками. Так, масло, да. ну, можно положить на пергамент. Я просто решила смазать его растительное масло этот листик наш, ага. на котором у нас будут располагаться наши конвертики. Так, Это все. Да? Да, да, называется. Так, яйцо для того, чтобы смазывать края теста, чтобы оно хорошо закреплялось, тесто, оно такое, не очень любит закрепляться. Вот. Для этого мы берем раскатанный, приготовленный кусочек теста. Вот у нас картошка и грибы их можно в принципе перемешать вместе в одну тарелочку, чтобы а. проще ложить, можно ложить слоями на нижний слой мы ложим вот так ложечку картошки Толченый. А. Вот так вот ложим картошечку сверху мы ложим наши грибочки а. наши грибочки ложим так, краешки я смазываю сразу вот так вот яйцом разбитым, чтобы яйцом потом пригодится смазывать ага. их. А сейчас я пока промазываю так, краешки, чтобы... Так интересно получается, да? Подберем ножку, ставим ее и закрываем вот так вот а краешки защипляем или можно просто их завернуть как удобно, но я немножко защипляю потому что боюсь, чтобы не вылезла наша картошечка и грибочки вот так подтягиваем и завязываем просто обыкновенная у нас была пленка для запекания там были такие закрепушки мы вот завязываем еем. можно завязывать, да на один раз, на один раз. можно завязывать косичкой я сильно ее... Все, все нормально. Можно взять просто косичкой с сыром. Он же даже съедается. Это мы потом будем снимать, когда стрелочку подадим. Так, ложим нашу сюда. Уже, на лотвень. Так, берем второй. Нашу ложим туда тоже картошечку. Мама сказала, ты любишь сенсайшил с хрустящим топингом? Тушечку? Ой, с хрустящим топингом. Вот, Сначала ещные кусочки, а затем вкусный хрустящий топинг. Для нового невероятного пити, но он будет продается вкусном наборе. раз уже. Жаль, мужика. Да, не позавидуешь. Так, красиво, конечно, ничего. Так, ставим ножку? Очень мелко. Как... Так сейчас я смажу сначала краешки так, чтобы у нас тесто закрепилось не опять берем вот сюда тесто вот, так вот здесь закрепляем кончики вот так, и опять завязываем завязываем нашу ножку вместе с тестом повышаем опять помогаю Помогай-ка с нее плохая. Вот попытаюсь по это все сейчас завязать. Вот так Попроб вот, да? да. да. Так, ну, нашу ножку на хлопень. И так далее, да? так все у нас um, все ножки было. Зарядочек у нас не хватит. Так, почему? может? еще и Все у нас есть. У нас хватит. Так, мы взять картошечку. картошечку. Так, теперь уже грибочки. А в прошлый раз мы грибы смешали с картошкой сразу, ну, чтобы слоями То есть это, ну, вместо картошки может быть тушеная капуста. Ага. Тоже очень вкусно. То есть разнообразие. Это кто что хочет, кому что нравится. Кто-то ложит еще и сыр туда. Кому вот. какая начинка нравится, туда. Картошка, грибы, как бы нам больше нравится. Так, вот сейчас я опять буду вот так скреплять, защипывать, чтобы у нас вот так хорошо вокруг ножки. И завязываем. Mm -hmm. и, и, и. Развязываем. Развязываем. Завязываем. Ну, один раз достаточно, потому что оно не развяжется. Будет а очень парад, хорошо. А не не развяжется, мы потом будет, а и, когда вы... оставишь на тарелочку, раз... отрезаешь эту ниточку и все. Раз, так. Раз, так. Раз, так, сейчас пока мы готовим, включим духовку глазуковка Ханса поставим ее так, чтобы она грелась сразу, вниз и вверх поставим градусов на 180 приблизительно на 180 градусов ну, да. берем у нас еще подготовленные наши квадратики мы их сейчас быстренько раскатаем слегка так Так. Так, мы приготовим сразу наши занятки сюда перебросим все вот, тесто если поднялось пока я его доставала с морзильная камера но прям